Приветствую вас на второй части третьего урока тренинга по партнерке. Сейчас я вам покажу, как технически сделать редирект. Начнем мы с вами с регистрации вашего доменного имени. Значит, сделать это можно на разных сервисах, но... В нашем случае нам придется выполнять регистрацию домена на сервисы, которым я вам покажу. Потому что только на этом сервисе, но ну, во всяком случае из наиболее проверенных, я нашел услугу, которая нам позволит без хостинга чистенько сделать редирект. Если у вас есть какая-то информация о проверенных сервисах, которые позволят сделать то же самое без покупки хостинга, пожалуйста, пишите это в отчете. К этому заданию рассмотрим возможно допишем какой-то новый видеоурок сервис которым я буду пользоваться это очень известный сервис 2 домен вам необходимо зарегистрироваться на этом сервисе регистрация тут достаточно простая но я вам покажу как это сделать Значит, ссылку на сам сервис вы найдете под данным видео Значит, заходим на главную страничку и нажимаем вот на кнопочку «Регистрация». Она тут, может быть, не так хорошо бросается в глаза. Нажимаем на «Регистрацию», «Регистрация аккаунта». Значит, выбираем «Зарегистрироваться» и заполняем вот все данные. Фамилия, имя, отчество. Придумываем для себя пароль. Значит, здесь обязательно требуется мобильный телефон который придется еще подтверждать. И вот это вот кодовое слово. Это очень важный момент, потому что при обращении в службу технической поддержки вас будут просить указать это кодовое слово. Значит, вы заполняете все эти данные, придумываете еще секретный вопрос и, естественно, нажимаете на кнопочку «Далее». Я сейчас все это сделаю. так я заполнил бланк, указал... Правильно все свои данные, придумал кодовое слово, номер телефона. Если у вас какие-то недопонимания, как заполнять, щелкните по полю, появится окошечко, где вас все подробно расскажет. Все, нажимаем на кнопочку ⁇ Согласен с условием договора ⁇ нажимаю кнопочку ⁇ Далее ⁇ если вы что-то заполнили неверно, ну вот как, например, у меня... В моем случае пользователь с таким именем уже существует. То есть на свою почту я что-то регистрировал. Поэтому мы исправляем эту почту. Но после нескольких исправлений регистрация практически закончена. Читаем, что нам пишет сервис. Нам сообщают, что нам необходимо подтвердить нашу электронную почту. Итак, мы ждем письмо активации нашего аккаунта на указанную вами почту. Когда письмо приходит, открываем письмо, проходим по ссылке в этом письме и начинаем пользоваться нашим аккаунтом. Вот я вошел в свой уже проплаченный аккаунт, работающий. Значит, Что вам нужно сделать после того, как вы активировали свой аккаунт? Вам необходимо войти в раздел «Профили» и выбрать «Мои профили». Для чего нам нужен профиль? Профиль необходим для того, чтобы мы в дальнейшем зарегистрировали наш домен, потому что каждый домен, каждый сайт, он принадлежит конкретному человеку и вы должны указать, кому он принадлежит. Каждый домен регистрируется на конкретный профиль. Значит, Вам необходимо создать профиль для доменов РУ СУ и Российской Федерации, для физических лиц, ну и индивидуальных предпринимателей. То есть вы нажимаете на кнопочку «Создать профиль» и опять же заполняете вот все вот эти вот данные. Заполняете все по форме, которую вам предлагает сайт. Заполняйте, пожалуйста, все. Заполняйте все правильно. И нажимаете на кнопочку в конце «Сохранить профиль». Это первый обязательный шаг, который вам необходимо сделать. Следующее. После того, как вы создали один профиль. Можете создать два профиля, можете создать три профиля. Это на ваше усмотрение, но один профиль нам просто необходим. Следующим шагом вам необходимо пополнить свой баланс. Вот здесь вот в правом уголочке ваш баланс. Нажимаете на него. Вот. И нажимаем на кнопочку «Пополнить баланс». Вас спрашивают, насколько вы хотите пополнить баланс. Значит, вам необходимо пополнить баланс на 250 рублей то есть там даже у вас еще останется но 250 рублей нам потребуется из них 99 рублей мы заплатим за доменное имя и 120 рублей мы заплатим за услугу перенаправления значит нажимаем на кнопочку далее и нажимаем на кнопочку перейти к выбору оплаты. Значит, вам тут предлагают Оплатить электронными деньгами – это наиболее удобный способ. Можно, конечно, оплатить через телефон, но это достаточно дорого получается, либо через терминал, но это придется куда-то идти. Если вы работаете с каким-то клиент-банком, пожалуйста, можете платить через клиент-банк. Денежные переводы – это вообще очень Затруднительно. Самый быстрый способ – это электронными деньгами. Я вам говорил, что мне очень нравятся Яндекс и Киви. Да, вот, например, Яндекс здесь присутствует. Вы щелкаете на кнопочку Яндекс Деньги, пускаетесь вниз и говорите «Оплатить» и «Пополнить». Вас автоматически перенаправят на страничку платежной системы Яндекс Деньги, где вы просто-напросто выполните операцию перевода денег. Значит, для того, чтобы, конечно, оплатить, у вас на Яндекс деньгах должна быть сумма не меньше чем 250 рублей, а скорее всего чуть-чуть побольше. Потому что при переводе берутся деньги за сам перевод. Даже пополнить баланс в два домена вы можете на сумму 220 рублей, потому что именно такие деньги нам потребуются. А вот на Яндекс деньги положите хотя бы 250. Значит, с Яндекс деньгами как работать я... Тут рассказывать не буду. Все, что вам нужно сделать, это просто зарегистрировать почту на Яндексе. Как только вы зарегистрировали себе почтовый ящик на Яндексе, вот у вас появляется сразу же возможность пользоваться Яндекс Диском и пользоваться деньгами. Ну, естественно, самой почтой. Вот переходим в денежку. Вот здесь. Вот ваш кошелек. Вот номер вашего кошелька. Он у вас сразу же появится, но ну, у вас после регистрации здесь денег будет 0,0 рублей. Значит, пополнить Яндекс кошелек очень просто: можно прийти в любой отдел сотовой связи, вот продиктовать номер своего Яндекс кошелька и вам денежку переведут. Я делаю, например, все время это через кассу, приходя в связной. В связном чаще всего, конечно, если суммы больше двух тысяч они проводят через кассу если меньше двух тысяч то они предлагают воспользоваться терминалом но там всегда есть менеджер который вам поможет как пополнить через терминал ваш яндекс кошелек сложного поверьте ничего нет как и с регистрацией яндекс кошелька как и с его пополнением но если у вас будут какие то затруднения с этим вы можете на том же самом ю посмотреть как завести Яндекс Почту и как его пополнить? Вариантов пополнения Яндекс Кошелька очень много. Почему предлагаю связной? Потому что пополнение Яндекс Кошелька через офисы связного без процентов. То есть 100 рублей положили, 100 рублей вам и придет. Так, вы пополняете свой Яндекс Кошелек и Пополняете баланс сервиса 2 домена. Когда на вашем балансе будет 220 рублей или более, мы можем переходить к следующему шагу. Это покупки самого домена и покупки услуги перенаправления. Для того, чтобы купить домен, вам необходимо войти в раздел домена видите, и выбрать действие зарегистрировать домен. Но прежде чем регистрировать домен, я вам очень рекомендую обратиться вот к этой услуге, которая называется «Подобрать домен». Что значит «Подобрать домен»? Сейчас вам сам сервис покажет, какие домены свободные, и тем самым вы просто себе облегчите жизнь. То есть вам просто покажется список свободных доменов. Все, что вам нужно сделать, это придумать вот ключевое слово, на основе которого вы хотите, чтобы у вас было в названии вашего домена. Вот тут, друзья, вспомните то, что я вам говорил. Я вам на первом занятии говорил, что все-таки возьмите какую-то одну нишу и вот в этой нише продавайте. Почему я это говорил? Потому что если вы сейчас уже знаете, по какой нише вы будете продавать, то вы можете для этой ниши придумать очень красивый домен. Это будет очень хорошо работать в ваших будущих рекламных сообщениях. Например, я вот взял нишу, если вы обратили внимание, связанную с похудением, да, то есть со здоровьем. Поэтому название моего домена должно быть как-то связано с похудением, со здоровьем. А если вы назовете этот домен там как-нибудь... XXX, да, но этот домен уже 100% занят, то люди будут просто теряться. Тут, тут им о здоровье, а тут им 3X предлагает, Это совершенно не та тема. То есть название вашего домена должно соответствовать тематике, той информации, которая там располагается. Даже если мы просто будем делать через него перепрыжку. Потому что люди будут видеть название вашего домена в вашем сообщении. Ну, например, я напишу что-нибудь худеем, или, например, без диет, вот так вот. Без диет, вот так вот. То есть я пишу то ключевое слово, которое я хочу видеть в названии своего домена. Значит, зона, естественно, RU. Здесь вы можете поставить использовать дефис, использовать множественное число, галочки. Но я вам не рекомендую ни дефисы, ни множественные числа и так далее. Но имена должны быть достаточно короткие. То есть длинные вот эти вот названия. Хоть нам и не придется их набирать, да. Люди по ним будут щелкать. Но чем короче, тем, естественно, лучше. Нажимаем подобрать домен. И смотрим, что у нас свободно. Значит, обратите внимание, нам необходима зона RU. Вот это вот рон зона Потому что в этой зоне самые дешевые домены они стоят 99 рублей. И вот что у нас свободно. Вот без диет свободно. То есть то, которое я назвал. Без диет шоп, без диет 24, без диет онлайн, без диет дом бездиет клуб ну вот смотрите какое название вам больше всего нравится мне например понравилось бездиет 24 ну неплохо потому что цифра в названии домена тоже очень хорошо работает то есть я нажимаю вот на эту кнопочку видите напротив нужного мне домена в зоне ру в мою корзину появляется заказ на покупку данного доменного имени вы можете войти в свою корзину и посмотреть что вы тут заказали вы заказали домен без диет24. Стоит он 99 рублей на год. Вот. Для того чтобы оформить этот заказ, вам необходимо убедиться, что у вас есть деньги. Деньги у меня есть. Нажимаю продолжить. Вы попадаете на страничку уже регистрации доменов. Видите, вот так оно выглядит. Сюда сразу же помещается название того домена которого вы подобрали здесь э, сервис еще раз проверит на свободен он или не свободен Значит, нажимаем на кнопочку проверить сервис убеждается что да этот домен свободен Значит, вам предлагают сразу же включить авто продление что это такое если домен отслужил вам год, да? вы продолжаете им пользоваться. Если у вас включено автопродление, сервис автоматически спишет с вашего счета еще 99 рублей за следующий год и у вас никаких проблем с работоспособностью этого домена в следующем году не будет. Все будет сделано до вас. Но мне он не нужен будет в следующем году, я просто выключу это автопродление. Значит, вот. Это ничего, пожалуйста, не заполняйте, не изменяйте. То есть, это информация по настройке DNS серверов. То есть, нам нужно оставить все, как было. То есть, ничего не меняем. А вот здесь вы выбираете профиль. То есть, профиль, на который должен быть зарегистрирован ваш домен. То есть, если он у вас один, то выбирать, опять же, ничего не придется. Если у вас несколько, вы можете выбрать их из этого списка. Но у меня, как видите, тоже один. Значит, если по каким-то причинам профиль у вас не был создан, то вот прямо отсюда вы его можете создать. Но у нас он есть. Нам требуется просто нажать на кнопочку «Продолжить». Вот пошел процесс подачи заявки на регистрацию домена. Значит, вот вам написали, что домен не зарегистрирован, а еще просто поставлен в очередь. Тут вам, конечно, сервис сразу же предлагает, что вы под него можете купить, но нам это ничего не надо. Теперь, если вы войдете в раздел домены, выберите «Мои домены», то кроме тех доменов, которые у вас уже были куплены, появился вот этот наш новый домен без диет. Но он еще не готов к работе. То есть, если вы на него вот так вот нажмете, видите, появится вот такое вот сообщение. «Домен еще не активен». То есть, время на активацию домена, но ну, где-то порядка от 6-12 часов, иногда даже больше. Поэтому не надо думать, что вы сразу же им начнете пользоваться. Вот эти вот домены, все для вас, Viber36, Игорь Черноусов, они у меня уже зарегистрированы. Вот, например, все для вас, именно на нем я тут тестировал то, о чем я вам сейчас рассказываю. И когда домен рабочий, вы просто на него щелкаете, и вот уже открывается вот такая вот, видите, красивая, красивая страничка, что вы еще можете сделать для этого домена. А для этого домена нам с вами необходимо заказать услугу, вот видите, в разделе «Дополнительные услуги для домена» Эта услуга называется переадресация, но для домена все для вас, она уже заказана, и вы в этом списке ее не видите А вот, например, для домена Viber я еще ее не заказывал Значит, нас интересует услуга заказать услугу переадресации домена, вот она, видите Значит, я нажимаю на и попадаю на страничку заказа. Как раз благодаря вот этой услуге переадресация мы без всякого хостинга можем делать легко и просто прям редирект. Причем вы увидите, что делается это очень просто, никаких кодов вам использовать не надо, ничего никуда закачивать тоже не надо. Все очень просто. Все очень просто и наглядно. Значит, эта услуга стоит 120 рублей на год. Вот опять же, у вас должно быть на балансе больше 120 рублей. Нажимаем на кнопочку ⁇ Заказать перенаправление ⁇ и для этого домена, в нашем случае VIBER36, мы заказываем перенаправление, услугу перенаправления. Только имейте в виду, что если вы откажетесь от этой услуги, деньги вам не вернут. Вот это вот очень внимательно, но все об этом вы можете прочитать на страничке заказа услуг. После того, как услуга заказана, вот обратите внимание, как вы ее купите, а это делается в один клик, в списке ваших доменов, напротив домена, где заказана переадресация, появится вот такая серая кнопочка Web Farfatter, то есть переадресация. После заказа услуги переадресации вы сразу же попадете вот на такую вот страничку, где эта услуга и осуществляется. Вот У меня уже переадресация заказана, и смотрите, как она работает. То есть, если я сейчас захочу перейти на сайт «Все для вас», посмотрите, куда я буду попадать. Я попадаю на сайт, где покупается... Пленка для сауны, для похудеющих, да? но попадаю по своей партнерской ссылке. Почему? Потому что вот эта партнерская ссылочка, она у меня здесь и прописана. То есть смотрите, как это все легко и делается, как заказывается эта переадресация. Вот в этом поле вы ничего не меняете, потому что переадресация идет с главной странички сайта. Передрисовать на вы удаляете все что здесь написано Потому что вы сюда вставите полный адрес именно с FTP Видите тут вам сервис об этом говорит Вы берете свою партнерскую ссылку в полном виде На любую биржу Можете на Glopart, можете взять на JustClick То есть любую партнерскую ссылку берете Давайте вот эту короткую с Glopart Которую нам не удалось сократить с помощью сервиса И эту партнерскую ссылочку просто-напросто копируете в поле Далее обратите внимание, значит, что вам тут предлагают сделать. Вам предлагают выбрать способ переадресации. По умолчанию стоит редирект. То есть когда мы будем набирать адрес нашего сайта ⁇ Все для вас ⁇ мы будем с вами попадать на вот совершенно другой адрес. Но я вам предлагаю сделать, сделать не перенаправление, а маскировку адресов фрейм. Что это такое, чтобы вам было ну, проще. При работе редиректа вы набираете один адрес и переходите на другой. И адреса меняются в адресной строке. Я считаю, что это не совсем хорошо. И лучше, конечно, чтобы вы остались на своем же доменном имени. То есть на своем адресе. То, то есть на том адресе, который вы вводите в адресной строке. Обратите внимание, вот я вбиваю адрес «Все для вас», но я попадаю на страничку, которая вообще-то лежит совершенно по другому адресу. То есть я попадаю на, своей, на, на свой партнерский продукт, адрес которого совершенно другой. Но создается впечатление, что вот эта вот страничка лежит у меня на моем, на моем сайте. То есть я как бы никуда не перехожу. Вот с моей точки зрения это очень ну, красиво сделано. То есть как будто вы владелец вот этого сайта и людей никуда не перенаправляете. Потому что когда вы будете человеку давать один адрес, сработает редирект, он увидит, что он оказался на совершенно другом адресе, у кого-то это тоже могут возникнуть подозрения. А вот маскировка под фрейм, то есть что набрали? там и остались, но на самом деле мы сейчас просматриваем совершенно другой сайт, лежащий на совершенно другом адресе. Поэтому я вам все-таки рекомендую выбирать маскировку адреса Frame. А вот здесь вот вы еще можете что-то написать опять же по теме вашего товара. То есть, например, у меня тема моего товара худеем без диет. Да? И я так написал худеем без диет. Вот в этом вот окошечке. Все. И нажимаем на кнопочку добавить Перенаправление. Если вы все сделали верно, в адресах нигде не ошиблись, то вот здесь вот вверху у вас будет написано, что маскировка адреса Frame и на какой адрес мы с вами переходим. Значит, Если вам по каким-то причинам это не понравилось, можете удалить и сделать переадресацию на другой сайт. Работает все очень четко и надежно, если правильно прописана адресная строка со ссылкой то все будет все будет классно я считаю что вот этот способ который я вам показал он наиболее красивый почему потому что мы перенаправляем через главную страничку и в наших сообщениях, рекламных мы будем писать не какую-то там вторую страничку нашего сайта а будем давать ссылку на главную страницу сайта это очень хорошо очень трастово смотрится как будто вы владелец этого сайта понимаете если мы это все сделаем через фрейм запрячем под фрейм то вообще будет просто но ну, изумительно то есть будет складываться такая трастовость доверия к вам что вы как будто даже не партнер, а вот владелец вот этого рекламированного товара. Вот. Для наших способов рекламы это будет очень нужно. Итак, друзья, на этом третий урок. Опять он немножко подзатянулся. Не очень люблю эти технические моменты с сайтами рассказывать. Старался рассказать наиболее понятно. Вот. Извините за, может быть, не лучшие наглядные примеры, вот. но... Домены, сайты, это все не очень быстро. Здесь много есть специфик, и одна из специфик не надо спешить. То есть все происходит не мгновенно, то есть не вот по такому щелчку. Поэтому не волнуйтесь, если вы сделали все, как я вам говорил, все абсолютно правильно. Все будет работать. То есть я вот вчера даже писал в техподдержку, но они мне сказали, что все нормально, успокойтесь, не волнуйтесь, все хорошо проблемы с вашим кэшем, но из-за того, что я сижу сейчас здесь на работе по беспроводной линии, вот такая вот проблемка. Итак, что у вас будет в отчете? Что вам нужно сделать в отчете? В отчете вам необходимо сделать ссылку на ваш домен с уже переадресацией и, опять же, мотивировать, почему вы выбрали именно такой домен, что вы написали что вы написали в заголовке окна, потому что когда ваш сайт будет открываться, вот здесь вот в заголовке окна будет написано. Вот именно та строка, которую вы пропишете в этом окошечке. Поэтому, опять же, очень внимательно подойдите к набору этого текста. Он должен быть интересным, по тематике и как-то привлекающим внимание. Оставляйте ваши отчеты и переходим уже к самому важному, именно к рекламе, то есть как же нам продавать наши продукты и зарабатывать деньги. Большое всем спасибо, всем удачи, до следующего урока.